О, правый сектор. Ну, давай запилим контент с тобой. Чё-нибудь мя мякнешь? Не мякнешь, да? Рот заклеен. Молодец. Возьму тебя в нарезку. Давай. Поехали дальше. Либо вон, вон, либо. Либо да. а Место вот это ее. Не бои, давай сразу. Да. Место ты режула ее вот и все, чтобы она была. О, что кусочек трусов показала? Дели, Такой дели, пирожок. Я со сходился. Вы так смеетесь, как будто я вам <пирожок> свои гениталии показал. Там тоже все смеются. У тебя шляпа черная. Что за шляпа? У меня шляпа. Моя шляпа купила за денежки. Тебе достаточно этого ответа? За денежки я сам приобрел тебе шляпу. Прекрасно выглядите. Да, ты тоже хорошо. Спасибо. Как здоровье? Как вы? Я вот устал. Устал немножко. В целом все хорошо. Темного пива. С вашего О, позволения. Позвольте. Да, да. Приятного вам, дети, удачи вам. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуй. Вы такой крутой. Вы самый красивый. Вы самое красивое дело последние 6 часов. Я принял в чат уже. Спасибо. Это Это не... Это не Это не... Шапа, не далее, что это что Это увидите, Это я пожалуй. <tempts> Привет. Ебать, шляпу подари. Здорово. <смех> Вообще крутой. Дальше. А вы такие красивые, вы думаете, к вам не алкоши. А я Петрас. Ты чем закуриваешь, дверь? Может, я тебе подарю, Что зажигалку. Давай, прошу, я подожду. Угу. Лучше бы ты жевал. Как у вас Держитесь крепче за штанишки, вы еще не такое увидите.